Друзья, всем привет! Сейчас я вам расскажу, что же это за бешеный рынок недвижимости в Дубае Неужели правда такой ажиотаж, что целый дом разбирают за считанные часы А то еще и достается не всем желающим И люди готовы вкинуть деньги просто, чтобы поучаствовать в розыгрыше Право на покупку за деньги квартиры Откуда вообще такая ерунда? Всем привет, с вами Даниил из города мечты, города Дубай. Итак, друзья, сегодня я бронирую две квартиры в Эллингстене для своих клиентов. И я весь день как на иголках, просто на небах из-за того, что невозможно, невозможно быть уверенным в, то, что, в том, что клиенту достанется нужная квартира. Клиент хочет выбрать планировку, этаж, вид, но он не может этого сделать. И я вынужден ему говорить, что достанется, что достанется. Спрашивают, как это так? Я 30 миллионов рублей отдаю за эту квартиру, почему я не могу выбрать хотя бы то, что мне нравится? Друзья, вот реально такой рынок, конечно, это не по всем так проектам, это по самым топовым по самым востребованным застройщикам и по таким же самым востребованным проектам. А, например, завтра старт очередной очереди от Мира с Централ Парка, который я говорил, что нужно бронировать. И вот завтра мы постараемся влезть вообще без очереди. Посмотрите, какие как классные виды на небоскребы Дубая и как здесь шумно. <с minutes> на самом деле вот по шее за заедет на кабриолете ездить кайфу мало. Сейчас я вам расскажу вкратце, как происходит вот этот процесс бронирования. То есть какие есть варианты, есть так называемый, так называемый спокойный режим, когда вы действительно можете выбрать юнит, можете подумать спокойно, взвесить, пообсуждать. А есть режим, когда вы просто хватаете, берете буквально что вам дают и рады этому. Расскажу, от чего это зависит, а уже стратегию вы выбираете сами для себя. Итак. Значит, что такое прелаунч? Вот это слово вам стоит понять смысл. Прелаунч. Лаунч проекта – это когда проект запускают в продажу, и это значит, что публикуют полностью не просто анонсы там и картинки, а самое главное публикуют наличие, лист availability, так называемый, то есть там таблица с конкретными предложениями, конкретных квартир, вот этаж, вот номер. Вот тип юнита, планировка его О, и цена. И ты можешь забронировать конкретно вот нужную для тебя квартиру, ну, во всяком случае, из тех, которые есть. А, но по самым востребованным проектам спрос настолько велик, что заранее, до публикации Availability формирует лист ожиданий. То есть... Собирают expression of interest Вот сегодня таких много заимствованных терминов Ну это же не Россия, тут и слова не русские Английские в данном случае uh, Expression of interest собирают То есть еще даже не брони берут А просто берут заявки от клиентов От тех, кто желает купить квартиру И на этом этапе неизвестны конкретные предложения с конкретной ценой А известны лишь стартовые цены на тот или иной тип юнита И вот у меня было два expression of interest на старт Эллингтона новой башни из Tower Upper House в Riot GLT. А, то есть два клиента внесли заранее по 25 тысяч дирхам, и я заполнил для каждого из них такое простое короткое заявление, то, что на какой юнит предпочтительно они претендуют. А, и заранее понятно, что тот, вот какой вот точно хочется, возможно, не будет, или даже там, для второго клиента, скорее всего, не будет. То есть на видовые, допустим, второй клиент уже не претендовал, но вот хотя бы какую нибудь получить. Вот это, пожалуйста. И в момент, когда происходит присвоение юнитов вот сегодня, в течение дня, релиз это вот второй башни Аперхаус и в течение дня я вот на связи вот так вот с менеджером, с клиентами мы там на нервах и мы вот изначально думали какой тип юнита нам вообще в принципе подойдет гипотетически, на кого претендовать а ну, в итоге вот нам по первому клиенту повезло, дали вот то, на что мы претендовали но мы заранее понимали, что определенные стейки видовые, там точно не и так далее. Поэтому нас сориентировали на то, на что стоит претендовать, и все срослось. По второму клиенту он хочет юнит пожирнее, но он и экспрессион интерес носил раньше, а там, соответственно, от того, на каком этапе вы вносите свою вот эту заявку, кто раньше унес, тот раньше получает доступ к выбору. Но элемент везения всегда есть, потому что там целая куча людей этим занимается, куча народом я сейчас, кстати, еду, знаете куда? Еду в Централ парк, а снять еще короткий ролик, потому что завтра утром релиз, завтра вот мы с одним клиентом туда едем уже прям к открытию, к откры... до еще стар... до старта эвента, а у, них, у них будет в режиме оффлайн все это, то есть самые грандиозные проекты, они прямо вот снимают презентационный зал, Мирас вообще снимает, он Coca-Cola арену, вот мы к ней подъезжаем, и... Там будут прям экраны будут выведены, там прям вот токи наберете, номерки, как вот аукцион большой. Но при этом нет никакой игры на там, повышение цен. То есть никто не делает ставки, а просто люди пытаются схватить свой юнит. Там уже заявок подано в десятки раз больше, чем, чем самих юнитов. Но у меня есть классный выход на то, как можно взять эту квартиру, нужную вам вообще без очереди. Во всяком случае, вот в этом лаунче Централ-парка мы так... Попробуем сделать. И еще впереди будет еще один запуск центра парка через месяц или через полтора. И если у меня все получится, я вам отчитаюсь и в следующий раз заранее уже буду вас на этом ориентировать. Окей? Okay? А, кстати, я сейчас забрал договор по бенгальти от моего клиента. Сами застройщики не высылают документы сейчас в Россию. Вот мне нужно было забрать по заявке, отправленной клиентам. и я вышлю с ДЭКом. ДЭК работает, но застройщики просто с ним не работают. Вот такая суета. Вот что называется. Будние риэлторы в Дубае. Итак, вернемся к нашей теме, чтобы я э, еще вас сориентировал. Есть проекты, еще раз, где заранее толпа народу. Это в основном э, топовые застройщики – Ямар, Мирас, э, Нахил, вот у них такая система. Но, опять же, некоторые их проекты не такие громкие, и иногда можно взять что-то э, вот, что не, не, не, не с таким нерваком. Дальше, следующий вариант э, взять квартиру, если не удалось попасть в первое распределение, это взять cancellation. Потому что не все потом выходят на сделку, есть процент отмен. Cancel – это отмена. Да? Cancellation это когда вроде бы раздали всем юниты и вроде бы все распродано, а потом бац, всплывают предложения. Откуда они берутся? Кто-то не вышел на договор, кто-то не вышел на оплату. В зависимости от проекта разный процент концелейна. Где-то, например, expression of interest возвратные, где-то невозвратные. Изначально сумма, которую вы вносите обеспечение. Где-то их готовы вам вернуть, где-то не готовы. Соответственно, там, где они возвратные, там больше процент концелейшна. То есть я как бы все эти нюансы знаю. Поэтому в зависимости от проекта мы можем. Я могу заранее вам оценить долю вероятности, с которой мы на тот или иной юнит, в тот или иной проект зайдем. Но в то же время есть проекты, например, «Бенгатти», да, которые я тоже много раз снимал и показывал вам, где. Ну, не, не такой ажиотаж, это не, та, не такие крутые проекты. Они там много довольно строят, у них сегмент такой более бюджетный, там нету такой такого ажиотажа. Да. В бюджетном сегменте за меньшую цену нет такого ажиотажа, как в дорогих проектах. Вот да. Особенно, если посмотреть на спрос среди россиян, то вообще основной спрос идет на то, что подороже вот видите, хорошо живем. Хорошо живут русские. Есть деньги у россиян. Поэтому э, все-таки я, я сейчас сам постепенно перемещаюсь в более высокий ценовой сегмент. Когда я только приехал сюда, я обращал внимание на проекты, которые там наиболее бюджетную нишу занимают. Вот сейчас ну, как бы, на Сибингасе, ну, ближе к самому начальному ценовому сегменту. Начинает где-то от 500 тысяч дирхам. Ну, представьте, 10 миллионов рублей квартира с отделкой с мебелью от застройщиков Дубая, да? Это более такие варианты под сдачу, бюджетные варианты в спальных районах. Сейчас уже я больше сейчас освещаю, перехожу в проекты, которые в самом диапазоне, начиная от миллиона дирхам, миллион тире два, три, вот э, в лакшери пока не резу, ну вот сейчас хочу закрепиться, в общем, полмиллиона тире миллион долларов, вот в этом целом сегменте. Довольно много проектов, вот это самые как раз знаковые проекты, самый массовый спрос в бюджете от полмиллиона до миллиона долларов. Вот, недавно опять. Да Мак кстати, я забыл упомянуть. Я прям оттуда снимал обзор. Вот с момента проведения этой, этой этого, вот, как бы, распродажи, да, этого проекта, то есть я там я просто ждал, пока макет выставит, чтобы макет вам поснимать. А пока ты дождешься макет уже ну, и бесполезно его снимать. Ну что, выложил я видео и пока вот сейчас пару дней прошло, там все распродано, пока мне люди начали по нему писать. Более того, некоторые застройщики объявляют продажи, когда нету. Вот, кстати, мы сейчас едем по, цен... по... Сити Волк, Мирасовский проект Сити Волк. вот мне очень нравится, это вообще не похоже на Дубай. Вот сейчас повернем и там правее вот за как бы за Сити Волком, ближе к морю, вот будут два квартала Централ Парка. Вот вообще топчик, то есть там будет еще и парк посреди разбитый, Я снимал про него обзор, посмотрите на канале несколько недель назад есть выложен. И он актуален, потому что будет еще новый лаунч. Повторяю. В общем, друзья, действительно в Дубае вот такой ажиотаж, и Я сейчас как бы, уже залажу в, в такие проекты, самые шумные, нахожу выходы, как там э, ловко брать юниты, вот, даже без очереди, на примере Централ Парка. Все это вам буду рассказывать. Пишите, кто куда хочет зайти заранее. Даже порой говорю, по горячим проектам порой нам предлагают продавать то, на что нету даже информации. О, вот мы принимаем заявки, пишут застройщики, мы принимаем Expression Interest. А нету еще? Вообще, даже картинок порой нету. Там не говоря уже о выставленном макете. Я говорю, а чего вы макет не сделать? Да пока мы его сделаем, выставим, уже квартира не останется. Нафиг он нам нужен. Вот так распродаются объекты в Дубае. И не только 2022 год был таким топовым. 2023 год в плане объема продаж, я имею в виду, ведь в прошлом году продажи взлетели, особенно среди россиян. Этот январь сейчас показывает, что год 2023 будет... Таким же горячим. И в ближайшие несколько лет в Дубае будет расти спрос. Потому что покупать больше за такие деньги, за границей. Так что без проблем спокойно жить, спокойно сдавать. Это топчик. Дубай топчик, он будет рыть. -э -э Централ парк вот он, перед вами. Здесь я снимал, кстати, обзор. Я сюда приехал, чтобы еще отснять рилсы. забылся. Рилс забыл стоит. Сейчас хочу успеть. Сегодня вот несколько часов. Если еще успеет из моих клиентов завтра утром будем бронить сразу несколько квартир. Все, друзья, пишите. С вами был Данил из города мечты, города Дубай. Некоторые говорят, что Дубай это город мечты риэлтора. Ну, отчасти это правда. Все, пока, друзья, обнимаю, целую.